Привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот у нас наконец-то отступили морозы, снег практически растаял. И вот убрал наконец-то свою подстилочку. Как вы видите, остались щели сантиметровые. Ну, как я и планировал, как я и делал. Пред, ну, предназначена была клетка эта. Как вы видите, соломы, сена здесь нету. То есть боремся мы и профилактируем заболевание такое, как цидиоз. Как в помещениях, конечно же, в домиках кроликов стало намного суще, чище и аккуратней. А самое главное, что мне нужно меньше заморачиваться по уборке этих клеток. Казалось бы, маленький нюанс, убери сено, освободи клетку, и работы становится меньше. Девочка все не может никак родить. Ну, то есть срок сегодня, ждем. Гнездо уже сделали, подготовили, подбородок уже вырос. Девочка серьезная. В соседней клеточке малышей я только что пересмотрел. Все хорошо. Вот у нас вторая девочка, тоже беленькая, от Панона. Вон, видите, какая кормящая и любящая мамка. Все шевелится, двигается, значит, все хорошо. Буквально полчаса назад ко мне приезжали из местной газеты корреспонденты, задавали различные вопросы то есть брали интервью про мое хозяйство и и кролиководство как держу что держу зачем держу конечно все это я рассказал тайных ну как бы тайн у меня от людей никаких нету сколько я зарабатываю на ютюбе для чего мне вообще этот youtube возможно ли заработать в YouTube? ну на все такие различные вопросы я ответил так что в ближайшее время я вам сниму видео эту газетку, что там будет за статья, что там будет написано, а то, может, соврут или что-нибудь другое напишут. Но даже самому интересно, что же там будет. Как вы видите, я по простому, по колхозному отремонтировал низ клеточки. С левой стороны я уже заселил девочку. Гнездо она уже сделала. Сейчас посмотрим, какое. С правой стороны подготовился, но еще никого не заселялся. Не заселялся, потому что я не взял бачок для обработки и дезинфекции клеток. А пришлось все это по старинке. То есть метелка ведро с раствором и как кодилом пошел махать по этим клеткам. Так что, знаете, это все неудобно, поэтому только сделал и заселил вот только сюда. Как вы видите, тоже полы все у мне здесь. Убрал солома, солому, сено, м -м, комбикорм, вода, вода и комбикорм. Вот там уже девочка сидит, отдыхает. Что он тут? Гнездо делает? Ну не будем ее заставлять нервничать, потому что она себя чувствует не очень хорошо. Здесь у нас тоже девочка сидит, уже надулась, как положено, тоже сегодня ей стоит срок. Там уже тоже она сделала себе гнездо, подготовила, но ждем, когда она окролится. Ну и посмотрим, что там и как там будет. Ну а здесь у нас такие вот малыши подрастают, жизнь радуется. Клеточку тоже я убрал, оставил только голый пол, комбикорм и воду. Такие вот любопытные, все пыски сунут вот ради таких вот крольчат называется все это кролиководство происходит потому что самые интересные кролики это вот такие маленькие кролики кто кроликов держит тут меня поймет вот такая красота ну и конечно же есть такие вот маленькие красавцы они уже вышли из гнезда правда еще боятся и прячется когда я клеточку резко открываю ну красоту ли? так да, что в хозяйстве все хорошо жизнь налаживается телевизор мы сейчас приобретем на улице солнце светит хищник как мой все время моется соответственно ждем еще гостей ну гостям мы всегда рады хорошим гостям так что всем огромное спасибо за просмотр данного ролика за подписку на канал всем спасибо всем пока